Так, друзья, всем привет! У нас сегодня в гостях на стуле которому мы будем задавать каверзные вопросы по дизайну Это такая экспериментальная рубрика где я буду задавать вопросы такого вредного клиента а соответственно дизайнер архитектор либо человек который рассказывает о своей профессии попытается ну либо хорошо ответить либо как получится да делаем как получается без вырезки без монтажа поэтому собственно идем так идем сергей да вот расскажи пожалуйста немножко о себе ты получается дизайнер архитектор кратко до да, твои компетенции чтобы зрители знали да, мы готовы это я, это мой ассистент Джема, моя собака. Группа я, поддержки. Моя группа поддержки, она мне подсказывает, если что. В общем, у меня образование архитектурное, у меня 10 лет практики. И я делаю сейчас интерьеры в частном секторе. Mm -hmm. Это моя основная Кто твои клиенты? Мои клиенты – это семьи, это молодые семьи, семьи, которые купили себе дом, квартиру. И я помогаю им обустроить их быт. И помогаю им в их частном... Взгляд. Сколько стоят? Сколько денег стоит? Ну, в среднем в районе 5-4 тысяч за квадратный метр. Все зависит от площади это, объекта. Это средняя какая-то цена там, по рынку, там, не знаю, по Москве? Нет, они это говорят, намного это... выше. Намного выше. выше. А почему? Кто тебе дал право больше <laughs> денег брать, чем остальные? <laughs> Сейчас же кризис в стране. <laughs> ну, кризис в голове скорее, чем в стране. Я беру больше, потому что я очень сильно прорабатываю ту проектную документацию, которую я даю на руки клиенту. Mm -hmm. То есть, с одной стороны, там, если смотреть в деталь, то есть, «дьявол в деталях», как говорится, кто-то делает рабочую документацию эскизную, а кто-то можно космолет построить. По mm -hmm. вот а мы... твоим можно космолет строить? Нет, у нас что-то среднее. Мы не зам... Это слишком заморочено. Это, во-первых, намного дольше, чем стандартное проектирование будет, а, во-вторых, это не так не нужно, так сильно не нужно. Если нужны будут какие-то сложные узлы, мы это выдадим, но это не будет, даже быть, какой-то панацеей. У нас что-то средненькое. Не космолет. Угу. Хорошая машинка добротная, хорошо, хорошо. А ошибки у тебя бывают в документациях? Вот, как бы, да, в, да, конечно. Бывают. Конечно, конечно, бывает. И что ты тогда с этим делаешь, если, допустим, строители начинают строить, mm -hmm. да, у тебя там ошибка какая-то? Что происходит в этот момент? Ну, во-первых, если мы говорим о ошибках в рабочей документации. Например, ну, например, да, там что-то там не сошлось, либо строитель говорит, что что-то не сходится. Ну, вот, например, частный случай. Мы стенку, ставим стенки. Первое. первые там. Сажание на раствор. То есть есть, во-первых, во я всех строителей, мы, даже если я не веду авторский надзор, я своего каждого заказчика прошу, чтобы он дал мне телефон строителя, чтобы я с ним хотя бы поговорил. Хотя бы дал ему какое-то напутствие. Тебя И... не посылают по телефону? Нет, почему? Нормально? Нет, наоборот, им это важно. Им То выгодно. Есть, да, да? Он, да, им выгодно со мной ну, дружить, потому что, во-первых, они работают по этой документации. Это их некая Библия на 3, на 4, на, на полгода, на год, на два года у меня сейчас практика. Дом три года строит. Это нормально. И, конечно, им выгодно дружить. И, конечно, я им наоборот из таких своих чисто человеческих побуждений хочу рассказать. Смотрите, это там, это там. И одно из напутствий по рабочей документации. Есть комментарии, которые даются на листах. И они перед тем, как что-то делать, должны немножечко это все подправить, подсмотреть, Ну, как бы они должны перепроверить. Если есть какие-то стыковки, мы готовы это править в режиме реального времени. Бывает, что клиент, там, допустим, взял каких-то строителей, которые вообще читать не умеют, чертежи говорят, все понятно, все нормально, но читать не умеют. Вот что ты тогда делаешь? В смысле не умеешь. Ну, вот они смотрят, да, и говорят, ну вот здесь там что-то не показано. Ты говоришь, ну это там на такой странице. Ну, просто ты видишь по человеку, что он говорит, что я разбираюсь в чертежах, а он по факту не разбирается. У тебя бывает такое? Но бывает, что-то не видят, то есть, например, э, если не видит какого-то решения, то я просто им говорю, 15 лист, третья строчка ага. там снизу. Я прямо открываю сам, либо в PDF, либо у меня лежит на столе этот альбом, я могу в режиме реального времени говорить, открывай, смотри, вот это решение, которое ты не видишь, оно вот здесь, на этом листе. М -м -м. У меня вот это чаще всего возникает. На Хорошо, момент. давай поговорим по вариантам. Вот сколько вы вариантов делаете? Э, презентуем один. Основной. Но еще в папочке при нас лежит еще несколько вариантов аутсайдера, э, скажем так. То есть э, тут идет презентация следующая: мы не стараемся не перекладывать ответственность выбора на заказчика, а мы постараемся ему показать, что именно по всем критериям, которые нам выдал сам самого начала задание, которые мы составили тоже изначально, эта планировка ему идеально подходит, идеально. И если он хочет сравнить, он уже сравнивает с теми вариантами, которые мы считаем аутсайдерами. Иногда такое бывает, что он что-то находит, что ему нравится, но в основном он принимается тот вариант, который. То есть мы вы приносите лучший. черновик, получается, и, да. ну, и чистовик. Да, и да. если я хочу посмотреть черновик, то тоже я, как бы, могу да, покопаться. Да, да. А не бывает такого, что, допустим, вот я там покопался, говорю: сделайте из черновика вот это, в чистовик вот это, из того то, mm -hmm. из, из этого это, и в итоге получается такая непонятная комбинация. И в итоге клиент говорит: что Ну, давайте еще вариант посмотрим. Как ты с этим справляешься? А, бывает, то есть мы пытаемся именно конкретно, то есть должна быть конкретика, что конкретно хочется сделать. Ну давайте посмотрим, допустим, говорит. вот мне нравится, мне все в целом нравится, uh -huh, вот такой диалог. Uh -huh. вот. Но я вот вижу, что тут интересное решение. Давайте вот попробуем соединить их. Я хочу следствие понимать, для чего это нужно ему. То есть вариант, ради... Хочу. Ну, вариант ради варианта это не, а не про нас. То есть надо понимать, зачем мы это делаем, uh -huh. чего мы хотим достичь. А как вы это понимаете? Вопрос. Задаем конкретный вопрос. Uh -huh. Зачем вы хотите это увидеть? Зачем, зачем нам нужно лишний раз рисовать лишний вариант? Для uh -huh. чего? Чтобы вы посмотрели uh -huh. или вы хотите что-то там увидеть. То есть я хочу это узнать. Uh -huh. И когда я понимаю, что нужно, я могу сам вариант предложить, который его устроит. Он, может быть, этого не увидит, потому что он там не сталкивается с планами каждый день, а я это вижу каждый день, я могу ему прям по факту сказать, что вот сделать вот так лучше по mm -hmm. его запросу. Такое бывает, это нормально. И когда идет комбинация, мы не отсекаем, не говорим, все, вот этот вариант самый настоящий, самый лучший, и мы работаем только по нему. Иногда в процессе общения возникает еще какие-нибудь какие корректировочки хорошие, которые, конечно, мы, мы смотрим, что они тут к месту, и мы это правильно мы спокойно на это реагируем. Mm -hmm. Если они к месту. Хорошо. А вот строители у вас есть свои? Вот вы наверное, нам нарисуете нам картину вот эту вот толму, а кто это все сделает по итогу? Ну э, с... Есть ли у вас в штате строители? В штате нет. В а штате. Там, как, как, смотрите, быть? есть. Э, вот мы, как проектная организация, мы делаем, то есть наш главный продукт это проект. Мы делаем дизайн проекта. Это то, что мы выдаем, то, что мы умеем, то, что мы любим. Есть отдельные ребята, которые это все реализуют. Это отдельные ребята-строители, у кого-то есть СРО, если это нужно. И мы даем контакты этих ребят. То есть с кем-то мы работаем уже 3 или 4 года, и мы их не рекомендуем, ни в коем разе не рекомендуем. Мы, говорим, мы говорим следующим образом. Вот смотрите, есть Петя и Вася, и, там еще и Дима. Загляните, мы с этим работали на двух объектах, с этим на одном, с этим на четырех. Я их цен не знаю. Вы по поговорите, если они вам понравятся. Ради бога, я знаю, вот есть какие-то подводные камни у них, вот у Васи был такой косяк, но он справился, у Пети был такой косяк, но он справился. То есть мы не стараемся продавать этих строителей, мы просто рассказываем, что мы знаем их, и что мы видели, что они нормально ну, поработали, и вот там где-то уже есть фотографии реализованных проектов. Слушай, ну звучит так, как будто ты ответственность не хочешь брать на себя. Ну, естественно, это же не моя компетенция строить. Угу. Каждый, каждый же отвечать за свое. Понятно. Я знаю в целом, и знакомые меня рассказывали, и сам читал в интернете, что дизайнеры иногда берут деньги клиентские, кто-то называет это откатом, кто-то там агентскими, но вот в целом есть такая ситуация, что если я через тебя заказываю, допустим, что-то, потом ты получаешь деньги комиссионные, и вроде как мне дороже стоит получается эта услуга. Как у вас с этим вы берете? Ну, это стандартная практика. Есть вот такой классический метод, когда дизайнер приводит заказчика в какой нибудь мебельный магазин, mm -hmm. а, там, с ним как по-дружески общается, рассказывает, что он такой молодец, и они так радостно все забирают, покупают. А потом на второй раз дизайнер приходит к этому поставщику и берет деньги под столом, грубо говоря. Это такая стандартная практика, и на самом деле сейчас все заказчики они не дураки. Они понимают, что все дизайнеры имеют какие-то особые отношения. И почему-то какой-то дизайнер рекомендует определенного поставщика, чтобы он пришел именно сюда и купил именно у него. Все это должны понимать, что это нормально, когда поставщик делится с дизайнером своей скидкой и дает иногда больше, чем заказчику. Ему это выгодно, потому что дизайнер для поставщика это... Человек, который постоянно, постоянно будет заказывать у него, постоянно будет брать у него больше, чем один раз это не, точно. Ну Ему-то выгодно, но деньги-то они мои делят. Я, я объясню. Это, это стандартная практика. То есть тут вроде как с ним, ну, с заказчиком общаешься на равных и пытаешься ему помочь, а тут ты ему в карман залазишь. Вроде как без его ведома. Это тот подход, который мы исключили уже давно из своей компании. И я сам его уже давно не практикую. И мы работаем по следующей схеме, если, если, конечно, заказчик на это готов. Эта схема называется комплектация, и, по сути, комплектация – это как раз себя отражает следующую историю. Мы себя берем все общение с поставщиками, там, начиная от предварительных выездов, чтобы заказчик сам не выезжал, не тратил время на поиски, чтобы мы в конкретный, в конкретный магазин заехали, посмотрели конкретный отделочный материал, пощупали его, и, если он понравится, взяли контролировать сроки, чтобы не было простоев в, во время поставки, там, рекламация, там, ругаться не они будут с поставщиками, а мы на себя это берем. То есть он, делает, он берет вот это все, пул, вот этих всех вопросов, звонков, встреч, выездов и отдает дизайнеру. Это стоит денег, это стоит фиксированной стоимости, стоимости где-то в районе 40-50 тысяч. И плюсом мы отдаем полностью все свои дизайнерские скидки. Иногда они больше, иногда они меньше. Там, иногда они даже 10%. Столько же берет дилер, э, ну, отдает дилер и заказчик. Такое бывает. Например, там, диван стоит 100 рублей. И, и дилер э, отдает 100 рублей, отдает 10% и дизайнеру, и поставщику и, и, и заказчику. И он платит за, за диван 90 рублей. Но так или иначе, мы все равно с него снимаем кучу геморроя, и, и встречаем его, и делаем рекламацию, и полностью на себя берем... То есть вы находите, получается, самые выгодные предложения? Нет, не выгодные. Не выгодные? Не, не самые выгодные. Не всегда не бывают выгодными. А как бывает? Бывает, что, например, какой-то, например, если мы говорим про про корпусную мебель, например, бывает такое, что какой-то поставщик корпусной мебели он намного дешевле, но это непонятно кто. То есть мы не хотим перекладывать на себя ответственность за, выбор, за финальный выбор. Вот у нас, например, был просчет один в городе Харькове. Вот люди в Харькове посчитали одну, один дом на 2 миллиона, когда остальные посчитали всю корпусную мебель на 5 и на 6 миллионов. Это выглядит и сладко, и странно. То есть он может выбрать за 2 миллиона, но непонятно, что получить кота в мешке. А можно получить, можно заплатить немного дороже, ну или дороже в принципе, но понятно, осознанно получить тот продукт, который, ну, который он ожидает увидеть. То есть, по сути, вы можете за эту услугу распознать каких-то шарлатанов, да, непонятных? Ну да, мы... За что это... клиент да, может да мы это делаем. То есть мы можем даже выехать, мы можем выехать на производство, посмотреть, что они делают, выехать к клиентам даже иногда, если это действительно какая-то супер низкая цена, мы должны это проверить, мы это проверяем. То есть если в дальнейшем нас устроит качество, качеством, будем их рекомендовать и остальным. Потому что люди, которые делают намного дешевле остальных, и они еще делают это качество, но это на вес золота. И, и похоже больше на чудо. Скорее чудо в нынешние дни, да. Но это бывает. Uh -huh. это Хорошо, это... А, но, а вот в целом, получается, вы берете 50 тысяч, дополнительно это вместе с авторским надзором или это отдельно Это отдельная услуга, и плюсом идет 10% от финального чека. То есть 50 тысяч еще и плюс 10% финального чека. Да, да. Например, мы говорим про диван или, допустим, про шкаф. Там он стоит 100 рублей. Мы дали, мы дали скидку 20%, например, заказчику. Он заплатил 80 рублей за этот шкаф, а 8 рублей отдал нам. А не могу я сам там, как заказчик, в принципе, ну, выбрать там, помониторить, ну, и сэкономить тут или... Конечно, можно. Можно. Если да, есть не обязательно заказывать? Есть, есть желание, время, но э, есть много подобных камней, которые просто во время практики он не, может, там, не сможет проверить какое-нибудь э, какое качество или поставку, какой, качество какого-нибудь материала. Мы это просто на себя берем и смотрим, проверяем комплек комплектацию, проверяем, э, проверяем график э, поставок, поставок и так далее. Да, то есть, мы можем себя это взять полностью тогда я. И если заказчик готов выделять на это время, то почему бы самому это не сделать? Это нормальная практика. Слушай, звучит как-то все вроде очень сладко и прикольно. Где подвох? Вот скажи сам, где есть какие-то подводные камни либо какой-то подвох? Наверняка есть, да? Не все может быть так гладко. На что стоит обратить внимание? Подвох э, в этой услуге? Ну, вообще в этой услуге, там, в, например, работе с тобой, да, есть же все равно какие-то такие вещи, которые ну, либо подходят, либо не подходят, да, где могут быть какие-то там э, ожидания, которые не оправдываются. Или все прям идеально. Просто звучит как э, так, что... Нет, это не, как бы... Тут понятное дело, что если человек возьмет и авторский надзор, и комплектацию, он сам себя не застраховывает. Есть еще ответственность самого прораба, например. То есть дизайнер не отвечает за то, что делает прораб. То есть у меня очень часто дизайнеры, заказчики путают авторский надзор с техническим надзором, например. Очень часто. Uh -huh. он... А что это такое? То и то. Ну вот авторский надзор, если вкратце, авторский, это дизайнер ездит и смотрит, чтобы тот дизайн-проект, который он сделал, осуществился прям стопроцентно, как он задумал. То есть он защищает интересы и свои, и интересы заказчика в этом случае. Потому что дизайнер и заказчик, они за красоту в первую очередь. Вот. А технический надзор, это уже отвечает строитель. Какого качества смеси, хорошо ли а, сделаны, качественно ли сделаны швы, хорошо, хорошие листыки и так далее. То есть, к примеру, если частный случай, Дизайнер э, должен посмотреть в санузле, правильно ли здесь положили плитку на том, на том, на нужном ли месте, где он спроектировал. Но если потом плитка на голову упала, то это вопрос не к дизайнеру, а к качеству стройки. Ну, это адекватно, но так или иначе это нужно рассказать с угу. самого начала работы, чтобы потом на нас не было никаких а, а, не косых взглядов. Угу. Хорошо. А какие по твоему опыту есть у клиента, например, самые главные, там, не знаю, 2-3, сколько назовешь стереотипа, да, то есть неправильных мнений о том, как идет процесс, либо дизайнерский, либо строительный, то есть вот с какими косяками в голове они к тебе приходят, и что тебе, какие мифы приходится развенчивать? Так. <говорить> <говорить> Так, какие мифы в принципе вообще? Ну да, комплекс, ну, да, да, да. В целом, вот человек приходит, ты понимаешь, что он что-то тут не понимает, и ты говоришь, да, все понятно, сейчас буду объяснять. Вот с чем обычно бывает? Их настолько много. Ну но... давай парочку из самых ярких. Ну, например, первый миф, я уже его озвучивал. Первый миф, например, что он закажет дизайн проект, заплатит за него, получит и все будет идеально, и никого не нужно нанимать, и строители сами все и так сделают. Это полный бред, потому что строители, они косячат, как и все нормальные сделают сами по-своему. Сделают сами по-своему, перебедят заказчик, особенно если дизайнер не сильный, особенно если они общаются только с ним, а с дизайнером не общаются, они будут лоббировать свои все решения, и дизайн получится в итоге не такой хороший. Окей, краткая рекомендация, что делать? Подключать автора. Давай вторая часть, три назовем каких-нибудь прикольных. Второе. Второе. Что, наверное, дизайнеры все, наверное, обманывают. Наверное, обманывают. И они все хотят заработать кучу денег. Они хотят э, все деньги заказчика, которые у них в кармане, собрать себе. И во Францию уехать. И во Францию уехать отдыхать, и в Турцию. По факту, э, лично я не знаю, дизайнеры бывают разные, я не могу отвечать за всех, но э, лично я. У меня есть желание заработать. Это нормальное человеческое желание, что нужно. У меня есть два желания. Первое – это сдать объект, как я задумал, то есть сделать качественный продукт. Для меня это важно. Второе, естественно, я хочу заработать денег, но эм... У кого-то это переобладает, кто-то хочет на всем заработать, но в данном случае, если мы подписываем заказчикам комплектацию и делаем надзор, там уже идет небольшой процент от каждой мебели, и это, в принципе, нормальный, это честный процент. И я считаю, что на рынке это такие отношения нормальные, когда кто-то кого-то рекомендует получать 10%, это стандартная практика. Хорошо, а как мне проверить, что дизайнер не хочет на мне навариться, когда я выбираю? Краткая рекомендация. Проверить, не хочет ли навариться. Да. Во время, ты имеешь в виду закупок? Ну вот стране? я выбираю дизайнера, мне нужно его выбрать. Вот uh -huh. ты говоришь, там, миф такой, что есть дизайнеры, которые хотят навариться, а есть uh -huh. дизайнеры, которые нормальные. Вот как мне быстро проверить, по каким показателям? Ну, э, в первую очередь нужно спросить, э, значит, дизайнер точно рекомендует строителей uh -huh. э, проверенных, хороших. А есть те дизайнеры, которые говорят, что они работают только с такими строителями и, то, и только с ними, с другими не работают. Надо узнать, какая стоимость их за квадрат. Заранее, есть, заранее да, чтобы Заранее, да, то есть, грубо говоря… Они... Это понятно, давай еще. Да, второе. Они говорят, что надо покупать только тут, и только в этих ведут магазинах. свой магазин, да, ведут свой магазин и тянут прямо именно туда. Uh -huh. То есть надо понимать, проверить, почему именно туда, как, какие то преимущества. Там, может быть, могут быть плюсы uh -huh. какие-то явные, но иногда этого это не так. Явный плюс на стороне дизайнера. Да, явный плюс, да, это нормально, это тоже нормально, но надо понимать, как бы надо иметь баланс. Если там действительно хорошие приемлемые цены и хорошее качество услуг, но почему бы там по крайней мере надо вопрос такой задать. И давай третий миф тогда, что еще есть? Uh, третий миф третий миф так какой третий миф что чтобы затронуть твои клиенты твои ситуации давай так миф что дизайнер отвечает полностью за реализацию мы с тобой об этом говорили то есть надо понимать что кто что все делят ответственность между собой даже заказчик ответственно в этой цепочке то есть не получится заплатить кому-то да. сколько денег, и вот да, сделать мне идеально. Да, то есть нужно понимать, что дизайнер отвечает за определенный, вопрос, за определенный круг вопросов, строитель за определенный, сам заказчик за определенный пол вопросов отвечает. И надо понимать и разделять ответственность, и грамотные дизайнеры, и грамотные специалисты изначально на первом а, собрании, на первой летучке делают ограждение и говорят: вот этот, за это отвечаю я, а за это отвечает он. Это нормально, это нормальные, здоровые отношения, и тогда. Можно сдать проект и вовремя, и качественно. Мы как нужно... проверить тогда рекомендация, что вот дизайнер это все понимает и адекватно. Как проверить, что ну, как, клиенту, как, как клиенту проверить, да, что дизайнер, получается, понимает вообще всю эту последовательность? Что, чтобы ввести, надо вообще понимать, да, что есть разные да. сферы ответственности и все остальное. Дизайнер да. обычно говорит: мы все сделаем, вы только платите мне, пожалуйста. Ой, очень просто, очень просто. Вот когда дизайнер говорит, мы все сделаем, надо подойти к тому, кому он это все это сделал. То есть, грубо говоря, если он действительно такой молодец, ну пусть покажет объект, пусть покажет э, заказчика, и заказчик поговорит с этим заказчиком. Угу. Если действительно... То есть не стесняться позвонить, да? Не допустим? стесняться, да. Okay. Спокойно okay. можно попросить телефон или попросить съездить на объект. Желательно не только показать стены красивые, вот все вот, все вот, красиво, блестит, а желательно еще пообщаться непосредственно с тем, кто там живет. Иногда заказчик недоволен и может подметить какие-то косяки, которые он не видит э, в первую очередь. Они могут быть существенны либо несущественны, да. и, соответственно, можно сделать вывод. Да. Хорошо, у тебя есть, если к тебе обращаться, кто, кого, кого ты можешь там, из потенциальных клиентов да, дать тоже там, предыдущие, и тебя, условно, похвалят, там, аниматом покроют? Ну никогда не идеально каких-то вещей mm -hmm. то есть, всегда есть -то в целом Камеры. контакты просто ты выдаешь вот как ты сам дома? да да, с, да с, то совершенно. есть если есть желание посетить я конечно сначала спрашиваю моих ну, заказчиков, это понятно можно да, ли да можно. потому что если я каждый день общаюсь там с, с потенциально новым заказчиком будут давать ну, контакты да. людей которые мне перед этим платили это будет не очень хорошо я не думаю что он сам захочет чтобы я это делать в дальнейшем mm -hmm. поэтому сначала спрашиваю разрешение во-первых я должен узнать какая стилистика ему нравится потому что ему может не понравиться, допустим классический интерьер а я его, я его попрошу показать, именно, а я его пошлю смотреть классический интерьер. Ему нужно показать современный, например. Хорошо, вроде нормально все ответил, справился, все вопросы прошел. Напишите, понравился ли вам подобный формат, какие еще вопросы вдруг я не задал и какие следует задать следующему дизайнеру, кто у нас будет на интервью, какие каверзные вопросы, все страшные и непонятные, пишите в комментариях. Сергей, тебя как первому участнику данного формата расскажи, как бы сложно ли было отвечать несложно, значит, какие у тебя были там мнения, эмоции, впечатления? Были классные вопросы, мне было бы очень приятно поговорить. Конечно, со стереотипами немножечко я забыл, потому что их действительно очень много настройки возникает и во время проектирования. А так в целом все классно, мне все понравилось, спасибо приглашающим. Спасибо тебе большое за эфир, очень было круто, удачи тебе в проектах. Спасибо.